Записываю В общем, я на вершине Килиманджаро 5 895 метров Африка не самая высокая грана, которая будет Все мы, У нас пришлось человека Думали, что будет сложно, но, наверное, не понимали, насколько У нас был сегодня подъем в 12 ночи Сейчас... Примерно 8 утра и вот буквально 5 минут назад мы дошли до решение. Все очень устали. Я хочу только одного. Надо... Я хочу спать. И если бы меня оценить по шкале, я не знаю, аккумулятора, наверное, а сейчас у меня 1-2%, а нам еще надо 3 часа спускаться вниз. Но зато здесь очень красиво. Сейчас 121 двадцать один Сейчас скажу средний. Алло сто максимальный средний пуль 136 тридцать